Yeah, we Сын, ты что делаешь? Там копы, блядь. Так это не мы. <связывай> Ого, не полный? Орожнее. Сорян, чувак. Заскакиваю в тачку, покатаемся. <связывай> это так только это на казаке так делать можно. Это только казак, но. Ой, копы, копы, копы, копы, вали. Дерьмо. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Черт. Дымовая завеса! Дымовая завеса! Чёрт! Тихо, тихо, тихо. Слышь. Эй, бро! Это же это. Ага. Куда? Это же наш. Надо ему, надо ему тоже ворота открыть. Да, это ты еще? ты что, что дебили ну нафиг, ну нафиг, два нафиг, нафиг сплетли, у вас этот одна лёд, две легкие кричнее машины один глазовик еще сейчас у вас машина такая же, как у тех чуваков которые банка грабили, не думают, что у банка грабили ёб твою мать! А я думал, они за нами гонятся, потому что кто-то да из нашей тачки я... стрелял. Наверное, я не знаю. Но они меня тоже хотели приплести, но я сказал, типа я вообще ветеран. <Так>. Миво проехали. Мне кажется, что ей вполне нормально и здесь О, щет Я коробка А, то есть ты не коп Положка испугался, блин. Пожалуйста, это полиция. <смех> О, боже мой, да Ищите, сколько вам влезет, мать его Вы что? Наркоманы! А, нет, смотри, у меня только одно колесо, что вы пристрелили, получается Господи, я как инвалид ехал с этим одним колесом Ну да у меня есть, есть заменка на колесо Сейчас. у меня есть тоже есть 9, я меня сюда одна пацаны, Ой. не интересует сироп у кого есть еда? у кого еда сироп. есть я хочу кушать ну, у меня наверное, есть о, давай обмен сделаем ты мне еду, а я тебе колесо пацаны, а вы не забыли то, Чисто. что у нас много еды э, в церкви лежит? там, да, вернул не ударит Бля, Там хватит. Разумеется, нет, и... Мне бы так, только вместо так ухыр было в один миллион. Рады, что вы все здесь собрались. <смех> Приветствую вас, братья и все Итак, начнем нашу банку. Ну бага? зубага! это не чудесно! Ой, когда вы с ним сталкивались? Когда я чуть не умер, и я полицейский чуть не... Заграмчик! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Алла, кричите! Кричите, Алла, Аллилуйя! Аминь, братья мои! А, до сих О, пор что надо, надо будет, надо будет да. это, залутать. Сейчас заедем как раз. Да, да. надо, только, так, нужно -то нужно, надо найти просто лом. Надо лом найти, чтобы кто-то вскрыл его. Короче, блять, положите его как-нибудь нормы. Вообще, в принципе, было бы смешно какого нибудь хлама бы накидать в машину. Кто-нибудь с поваром, наверное, сразу или что? О, заебись, заебись, я его на руках. Я так матрас домой вез. уезжаем, Уезжаем, купа, уезжаем Делаем съебаться! Да господи, да чего они палятся? Да же ничего не сделали! Нахуй, я на первое сажусь! Я на передней. Быстрее! Делаем съебаться, сейчас направо, чтобы покупить. Или лучше налево, налево, налево, налево, налево, налево, налево, налево. ⁇ баный не двигайся, Мы просто сделали слева. Не двигаться, тебе говорят. говорят. Машина, упёрся. Пёрлись машину упёрся. Упёрлись в машину, Вова. Упёрся. Подожди, хуй мешает. Подожди, сейчас Четверо? Хорошо, бывает. А, четвертый убежал, четвертый убежал, Нет, четвертый. блин. Четвертый убежал. Это чемодан был, нахуй. Я просто не думал, что... Да не, он убежал. Готово. Так это смешно. Мой, ну лбаёба, вы просто долбоб. Вы ч, нахер а, вы закричали? На гитара, так. А, а, нет, е! Не я... Наружник! Вижу кого-нибудь. Давайте гитару дам на тоже на хранение а, а потом. Хорошо. Давайте. Ча? меня тогда. Я гитару положу. А Видите, какую поговорку на цашке было краску? Ну все, нам писать теперь что? Приплыли. Ты вс ⁇ хороший, поездили, круто мы хороший, хороший, хороший, хороший, хороший, хороший, вызову, смотри а Терентий, блядь. Да, налево, налево! Если бы вы... налево не повернули, мне ничего не было. Ну хотя бы вам дам, а вы мне по потом вернёте. <связанная> да не, это хуй на красном машине. Ты даже собрался ехать. Куда ты собрался ехать налево, ты чё? Я слишком Батей? часто дышу, у меня голова закружилась. А-а-а-а. Ты чё, ботель решил заехать сюда, да? Я бы на самом деле заехал бы, но если бы меня не развернуло, потому что я начал поворачивать налево, а дрифт-то по-другому работает. Да, виноваты -а. хуи на красном акаре. У � вот кого надо, так это вот их. Вон они. <связано> да, они нам предлагали марихуану. Привет. Да, ⁇ -мо ⁇ Они стилю. нам предлагали ну, марихуану. ]まあ... Вон типы такой тачке. Привет, Илюх, как дела? Да, ова. <связано> а, А, А, А, А, а граждане, уйдите, пожалуйста, не мешайте работе полиции. А, почему мы это бежал, Ладно, мы, так иру с тебе что мы сделали? Кто, кто, кто заорал-то? Всё, Никитка, стой молча. Ладно. Да. Не, на самом деле я, я сам не понял, что мы сделали. А, наверное, знаешь, на что не сагрались? Я тоже. Когда я сказал, там быстрее уезжаем. Ну, например, да. О, знакомая ситуация. Когда-то я такой же сделал, на забор прыгнул. О, да. Да. Да. Блять, да. Хорошо было банк грабить. У вас машина такая же, как у тех чуваков, которые банк грабили, не думаешь, что банк? Да какой банк? Какой банк? Я вообще механик. Не перепутал. Выкнули. Гонят, они еще тут нам. А я те кори. Средняя Информационная фармационная безопасность. Как мы вам и поверили. Значит так, траву толкаешь, значит так ты. Ты машину починили, чтоб следы занести, а ты водила. Я водила? Всё, пацаны, дело решено, покоим их. Боже мой, нет. не Неправосудие. Да, у меня нет, кровь, кровь не застоит. За да, Господи, да не грабили мы банки. Вот эти вот трёх? Твоя задача конваилировать на, на завод, там это, пускай они хоть помрут, а машину мы кончируем. Блядский СССР! Да, думаю. плохо похотаемся, говорил Шома. Эу! Так, вы, хлопцы, вы, все трое, берете, садитесь сзади на бодрик. Бля, Шома, Какие убивают, А получается. А я с чем Какой банк? Я просто не типа, могу сесть туда? садись. Господи, блядь, займаюсь. Садись куда-нибудь. Я вообще хотел ч за банк? Пошутил, Шоума? А мне никуда нельзя Ч как тебе, а? Да, это Пацаны, это пранк, там камера. Подождите, по лесу, это пранк вон. Эх, давай, ловим! Давай! Нет, боже мой, она же новенькая! Она же новенькая! То ваша машина попала Я тут выберешь, называется штраф стоянка в море. Как зажигание. Нет, в смысле? В смысле в море? Да хватит мучить мою машину. Нет, да чего. А ну да и Ну, в общем, с машиной мы разобрались, вс, грани будет Я водить просто не умею, чувак. А мы свободны вс. Так точно, только 20 штраф в измере 40 гривен. Каждый. 40 гривен? Сейчас 40. Сейчас подожди. Курс гривни рубля. А сейчас. Нет, это слишком много, это ч, дурак? Ну ладно. все Мерседес, давай тоже проблемных сохранений у тебя. Ууу, Бунт, блять! Бунт! Бунт! Бунт! Бунд и Бунд! Бунд! Бунд! Бунд! Бунд! Бунд! Бунд! Бунд! Буд, блядь. Буд, блядь. бунд, блядь. бунд. Ну этих ненормальных. Да все, все, все, да все, да мы поняли, да хватит, мы уходим. Мы уходим, не надо. Подумай, подумай, ну не надо, мы все поняли. Мы поняли. Не надо. Нет, дядя, ну подумай. Дядя, хватит. Дядя, ну не надо. Поиграли и хватит. Ну, хватит! Ну стой! Поиграли и О, ты ч двое уже много? Нет, вот на дабл пенетрейшн я не соглашался, парни.